добрый день уважаемые садоводы с вами сад хризантем и я вам хочу показать такой хитрый способ создания мини теплицы без заморочек на подоконнике берем вот такой вот ящичек можно побольше я просто показать как пример и встреч пленку обматываем все бока дно вокруг закрываем пленкой вот такой вот получается ящичек Прям по стенкам до да, подняли я обмотала четыре раза пленкой. Повижу, покажу видите как стеночка получилась при желании, может, кто-то захочет больше, чтобы прямо, прямо стеночка вышла. Но тоже вот пока заматывала, сюда закладывала лишний. Получается так. Сейчас мы берем дно дырочки. Делаем, чтобы у нас дренаж был. Немного, просто чтобы не было застоя. Черенки у нас все равно тут недолго будут. Но дремаж должен быть все наполняем почвой смесью торфом. Песок перлит где-то примерно сантиметра 4 3 и так продолжаем вот так вот мы набили ящичек смесью убираем все палочки комочки чтобы ничего не было для бирок я возьму вот такие пластиковые полоски они не будут размыкать маркер не смывающийся и великолепно можно поставить воздухозалку да пускай они будут мягкие но все равно не очень удобные и кидаю выгодно Я нарезала в теплице. Сейчас я вечером сижу, делаю. Все так же. Все по старой схеме. Берем. Подписываем сразу название. Блин, розовый. Перечка у нас готова. Что мы делаем? Достаем черенки. Они маленькие сейчас у нас. Очищаем от сей листы снизу. Только вот макошечку. Здесь я делаю без корневина. Я их буду проливать потом. Сейчас я вот так вот поставлю, чтобы видно было. Я потом сверху пролью, пропрыскаю. Нет, неправильно говорю, я их потом сверху не буду проливать, я их только буду опрыскивать. Расстояние между ними где-то примерно, у меня 10 черенков каждого сорта я взяла. Расстояние между черенками примерно где-то полтора-два сантиметра. Это довольно-таки экономичный способ черенкования. В плане того, что вам не нужно покупать специальные ящики. Не надо там накрываться, сдавать какие-то тепличные условия. Сейчас мы высадим, поставим весь черенок и накроем сверху пленкой. Вот такой вот маленький ящичек можно поставить до 100 черенков. На окошке это место немного занимает. Когда они укоренятся, тогда уже можно пересадить это все на стакан. Но самый важный процесс образования корневой системы проходит вот в таких вот условиях. Почему я убираю вот это все снизу? Чтобы не было подпревания, и чтобы лист не забирал силу у черенка. Пока не образовалась корневая система, питание и воздух все через лист. Чем больше листовых пластин, тем сложнее будет укорениться черенку. Они будут вянуть и забирать силу у черенка. Так. И вот я вот эту бирочку прикопаю. Сначала там вот, вот прям напротив этого рядка. Вот так вот, придавлю ее. Все черенки. Вот. Все. Они стоят одним рядком. Этот сорт видно, что этот сорт. Все. Что этот сорт с одним рядком стоит. Делаем дальше. Итак, вот такой вот ящичек. Поместилось бы, мне немножко не хватает черенков, но на данный момент раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, сто, сто десять, сто двадцать, сто тридцать штук. Ящичек, как видите, маленький. Между всеми черенками получается размер полтора на полтора. Закрываем сверху Также пленкой Так вот, запаковываем. Можно один сквозь сделать. Можно два как крышечка. И оставляем на пять дней воздуха и влаги. Там достаточно трогать мы не будем. Если это зимой или ранней весной, то обязательно надо светку, чтобы было хотя бы 15. Часов со светом. А если это весной, когда солнечный день больше 14 часов, тогда досветка не требуется. Но это мини-тепличка. Все закрыто, тепло, не обветрится. Я вот просто повернула, хочу вот показать, как бирки стоят: теринки не обветрится, не высохнут. И, естественно, Влага во внутри будет держаться до 7 дней. Вам не потребуется постоянно опрыскивать. Все. Удачного черенкования!